Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова Бобруха и рад вас приветствовать на своем канале. Мы часто начали встречать читеров в Call of Duty Mobile, но не всегда бывает возможность их убить, так как они используют кучу запрещенных приложений. Но в этой игре мне повезло и я смог справиться с читером. Но в данной катке я встретил не только читера, но еще одного человека, на которого был уже видос. Он был токсиком, который перепутал жопу с лицом. Кто не смотрел данное видео, я оставлю подсказочку, перейдете, потом посмотрите после этого видео. Ну и вам приятного просмотра, досмотрите до конца, думаю настроение у вас будет на целый день. Не забудь подписаться, оставить комментарий и прожать лайкос. Погнали смотреть. А, он нас покракил, Там понял да? На бегай, и бегает. Okay. Окей. Убил? Okay. Хорош, хорош, хорош, лучше. Надо. <говорит> <говорит> 100 метров дал шот шот барабаш. Четыре сантиметра я не видел. Заберешь. О, нихуя какие люди, ебать, жопу Здесь, с лицом нет. перепутал, да, мудак ебаный, блядь, что нахуй? Я Блин, тебе сказал, блядь, я, я тебе сказал, гондон встретимся, блядь, что, блядь, гуляй, Вася, нахуй, ну ну, ебаный. А вы заметили его дрожащий голосок? Он настолько рад, что убил меня. Он настолько рад, что может еще раз поорать в микрофон. Не знаю, по моим ощущениям взрослый дядька, ну, игра, видимо, для него вся жизнь. Удачи тебе, мужик, кто бы ты там не был. Всем спасибо за просмотр. С вами был Бобруха. До скорой встреч. Пока-пока.